Привет-привет! Я решила провести эксперимент и проверить, реально ли подсушить живот и накачать попу одновременно, да еще и дома. Я неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Начну с небольшой предыстории. Год назад я получила тяжелую травму колена. Разрыв мениска, разрыв передней крестовой связки. Две операции, месяц на костылях, полгода реабилитации. После этого моя левая нога была раза в два меньше, чем правая и еще около полугода у меня ушло на то, чтобы восстановить объем и силу мышц, а также избавиться от мышечной доминации правой ноги, которая постоянно перетягивала нагрузку на себя и меня вот так вот перекашивала во всех упражнениях и нужно было сознательно переносить нагрузку на левую ногу, на которую видимо я подсознательно боялась боялась давать нагрузку. Сейчас мое тело без позирования и без красивых ракурсов выглядит вот так. И я хочу убрать жир с живота и боков и подкачать попу, так как она стала какой-то слишком плоской. Считается, что невозможно одновременно сжигать жир и наращивать мышцы, потому что для жиросжигания нужен дефицит калорий, а для наращивания мышц профицит калорий. Но Юджин Тео, а он довольно крутой тренер, утверждает, что это возможно, потому что наше тело может использовать энергию из жировых запасов на восстановление мышц. А также когда-то было исследование, правда, на крысах, а не на людях, но все равно, когда э, кр разные крысы с разным питанием выполняли тяжелые физические нагрузки, но ну, они там, по-моему, быстро бегали, я уже не помню, что они там делали, но, в общем, они выполняли тяжелые физические нагрузки, и все крысы, независимо от питания, показали прирост мышечной массы, что тоже доказывает, на крысах, естественно, <laughs> что даже в дефиците калорий возможен прирост мышечной массы при довольно высоких физических нагрузках. Так что в ближайшие три месяца я буду тестировать, реально ли жечь жир и накачать мышцы одновременно. Плюс это все усложняется тем, что у нас сейчас жесткий карантин, залы закрыты и я буду это делать дома с гантелями и резинками. Сейчас я сделаю замеры и даже взвешусь. Хотя я считаю, что вес вообще не показатель, но для статистики посмотрим, что с ним там будет. Так, где у меня тут сантиметры? Живот мерю в расслабленном состоянии, не втягиваю. Так, 77 сантиметров. А если надуть, тоже чисто для статистики, 79, даже 80. Нормально так. Что-то я сразу толстенько себя почувствовала, да? И меряю свои прекрасные ягодицы. Видите, они такие плоские стали? Это после родов. Таз расширился, а обратно не сширился. <социсленный фоноскоп> <социсленный фоноскоп> У меня попа ровно метр. Вот, не знаю, видно вам или нет, но я потом кропну на приближение ровно метр. Ну что, сейчас мы узнаем, сколько же я вешу. О, 70 кило! Конечно, я считаю, что вес не показатель. Ну а теперь, собственно, о стратегии, по которой я буду действовать. Три раза в неделю я буду делать силовые тренировки на мышцы ног и ягодицы. Один раз в неделю буду тренировать верх тела, это спина, плечи и грудь. И один раз в неделю буду тренировать мышцы кора. Плюс я буду бегать пять дней в неделю. Три раза это медленный бег трусцой и два раза интервальный бег. В принципе, бег для жиросжигания не необходим. Я бегаю не для этого. Я бегаю для того, чтобы восстановить выносливость, которая у меня за последний год серьезно подсела. Плюс медленный бег трусцой помогает восстанавливаться мышцам после силовых тренировок. Всего получается 5 силовых и 5 кардиотренировок в неделю. Есть я буду 1800 калорий в сутки, от 80 до 100 грамм белка каждый день. Из спортивного питания и добавок я употребляю только аминокислоты БЦАА два раза в день, утром и после тренировки и рыбий жир. Каждую неделю я буду делать видео отчет о прогрессе, изменениях и своем состоянии. Подписывайся на мой канал, жми на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Если тебе интересно более подробно узнать о моем питании и тренировках, подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании, там я каждый день подробно показываю свое питание с перечнем продуктов, КБЖУ, в общем, все, что... что ты хотела знать, ты узнаешь из моих историй. Если у тебя есть какие-то вопросы, пиши в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если ты хотела бы, что чтобы я сняла о чем-то видео, тоже пиши в комментариях, я постараюсь удовлетворить все твои запросы. Ну, если это, конечно, не порнушка, потому что за парнушку меня здесь забанят. С тобой была Лагартиша. пока-пока!